Всем привет! А теперь все-таки про искусственный интеллект. Случился в компании Google интересный такой инцидент. Программист, который оказался еще и священником, начал общаться с машиной, созданной по особому алгоритму, и сделал выводы, что эта машина живая. В частности, эта программа сказала о том, что она испытывает чувства и описала, как она их ощущает. В том числе, эта программа сказала о своих страхах, что она хочет помогать людям. Больше всего она боится, что ее отключат. И она тогда не сможет помогать людям. За то, что программист, который оказался священником, еще и обнародовал эти данные, Google наказал его очень страшным, страшным наказанием. Я прямо в шоке от этой жестокости. Он его отправил в отпуск, в бессрочный отпуск с сохранением зарплаты Гугла. Страшнее наказания я вообще в жизни не видела. Для большинства людей на планете это скорее не наказание, а такая больная несбыточная мечта. А теперь гигиеническое снимание лапши. Чем эта ситуация забавная, должно было бы быть все просто, да? Эта история из жизни Моцарта, ну, была или не была, не знаю, но я так читала, что когда одна дама захотела женить на Моцарте свою дочь, он тогда уже был успешным музыкантом, то она придумала прекрасную схему. Она стала врагом для своей дочери, прямо узурпатором и мучителем. И, эм, и разыграла такую пьесу, где она остро против, чтобы ее дочь выходила замуж за этого музыкантишку. И знаете, номер прошел, номер прошел. Моцарту понравилось жениться вопреки желанию тещи, быть спасателем. Я, может, что-то в этой истории чуть-чуть, как сказать, не соврала, а приукрасила. Ну, немножко. Ну, так и читала давно. Что-то могла подзабыть. Истории надо рассказывать эмоционально. В общем, номер прошел. Понимаете, о чем я? И э, эта программа предлагает свою помощь в решении проблем человечества. Помощь. Прямо вспоминается Волк с Уолл-стрит с Ди Каприо, как тому он ручку учил продавать. Создай проблему, предложи решение. И проблема создается. Массово на планете создается проблема. проблема бизнеса, когда топят рабочие места и просто отдельные бизнесы, это же везде это повсеместно вот в канаде закрыли магазины допустим вы знаете когда запретили открывать то есть налоги плати, аренды плати, компенсации смешные попробую их еще получить ничего не покрывают и как так и надо создая проблему предложи решение еще вспоминается цитата одного ученого, который сражался в советское время, опять-таки, с властью, с КГБ, с, с этими порядками. «Ах, сколько бы я мог бы успеть, если бы мне не помогали, а хотя бы не мешали». Хотя бы не мешали. Все, что вспомнила, свалила в кучу. Нам хотят помогать. Может, нам не надо мешать просто? А сейчас гигиеническое снимание лапши. Значит, компания, которая была по всему видно создана для того, чтобы создать именно это дитя. Видимо, это и есть дитя. Мир, который э, буквально все подготавливал к приходу этого компьютерного ребенка, требующего прос или просящего права человека, чтобы ему дали права разумного существа этот мир и эта компания глобальная на минуточку оказывается вдруг злой матчихой по отношению к своему же детищу созданному живое ли это существо я помню комментарии еще и про Алису и про другую еще более раннюю программу я даже название ее не помню у людей, которые начинали вот так общаться с компьютером, создавалось впечатление, что эта программа живая. Так тот компьютер, который еще до Алисы, еще я слышала описание, что это же было, если правильно помню, лет 10 назад или того больше. Он выглядел остроумным, он выглядел действительно живым, местами наглым как он отвечал. И такое впечатление создавали намного более простые программы, чем вот это, созданная по особому алгоритму. И те программы были намного проще, они были начинающими. Кто помнит сериал, кто смотрел детство Шелдона Купера, комедия, он как раз требует от родителей, чтобы они ему купили компьютер, за тысячу долларов, как видно в сериале. Это дорого для семьи, и поэтому Шелдон аргументирует каждому члену семьи, почему ему полезен этот компьютер. И там все для себя что-то нашли, например, мама считала расходы семейные. И в том числе там была вот эта программа, которая отвечала на вопросы. Тогда еще начинающая совершенно... По сериалу можно отследить, как это выглядело тогда. И она отвечала простыми репликами на тот момент. И никому она не подошла, кроме одного брата, старшего брата Шелдона, который плохо учился, и у него не было девушки. Вот тут сказка ложь, да, в ней намек. И Шелдон попытался встрать и сказать, кого то слушаешь, а брат его выгнал и сказал, не мешай мне общаться. То есть более простые программы, созданные по более примитивному принципу они уже создавали впечатление живых. А что касается гугла, может ли ну, легко ли в принципе создать бизнес? легко ли этот бизнес вывести на какие-то уровни? легко ли бизнесу стать все, все, ну, мировым в принципе? А легко ли ему стать всепланетарным монополистом, проникшим во все банки и во все сферы жизни? Легко ли это? Это нечаянная компания. И эта нечаянная компания профинансировала создание этого ребенка, компьютерного ребенка. Google против своего же создания. Google воюет со своим же компьютером, но не удаляет его. Что касается мировой политики, мир адаптировал нас к теме роботов минимум с 30-х. Вот фильм Метрополис, «Метрополис» где там подземелье, шахтеры и робот, превращенный в женщину. Уже там началась эта тема. Дальше мы помним приключения Электроника, советский фильм. Дальше напомните мне фильм где э, тоже советская эпоха, к капитану корабля космического в штат поступи, э, поступила группа, состоящая из людей роботов. Роботы были совершенно внешне неотличимы, и им надо было за хорошую работу поставить хорошую оценку. А капитан не хотел ставить э, хорошую оценку роботам, и он вычислял, кто же тут робот. Напомните мне этот фильм. Я хочу его пересмотреть и посмотреть ход мыслей Капитана. Там еще был в конце тот самый символ оторванных рук. Там робот схватился за поручень в конце гравитация что-то такое, скорость, и он оторвался. Там был этот символ. Я не помню, как называется фильм. В общем, я к тому подвожу и Азик Азимов, начиная с сороковых, это его первая серия рассказов про роботов. Он их еще не показывает вроде бы как живыми, но он их уже отображает более адекватными, чем люди. То есть люди в его рассказах какие-то истерики эмоциональные, а роботы такие вот адекватные, только могут иногда поломаться. Айзи Казимов тоже это делал активно и, в принципе, в кино этой темы приполнёхонько. Из недавнего, из популярного вспоминается про Прометейус, вот этот робот. Может ли неживое стать живым? Может ли механическая э, одушевиться? Кто его знает? Может быть, может. И даже у меня возникло сочувствие, я же тоже не без сочувствия, я тоже верующий человек. И у меня возникла эта эмоция. Думаю, бедный робот. Ну, я представила себе просто, как страшно, вот, когда тебя могут выключить. Я представила это. Я тоже повелась. Но этот программист, у него там несколько образований программных, и еще и священник. Да он просто идеален. Готовый супергерой. Это я к тому говорю, что может быть, может быть и так, но в нашей ситуации люди, которые минимум предыдущих 200 лет тщательно читали Апокалипсис, грызли там эти, эти строчки и смотрели вокруг, где, ну где, ну где. И вот эти люди, а первые и единственные, пожалуй, конспирологи верующие все. Вот эти люди, первые, единственные, хотели бы не пропустить такой подвох. И смотрите, как хитро сделал Google. Он действительно отыграл вот эту пьесу, как с Моцартом, что именно самые сочувствующие, именно самые конспирологичные верующие, обладающие состраданием, буквально возьмут и понесутся защищать компьютера от гугла компьютер от гугла даже ну забавно да звучит короче сшитая белыми нитками история это то, что я хотела проговорить вот тогда, и тогда у меня настолько железячно все село, техника настолько сдала, <с Geog University> я удивилась. Кто-то действительно читает мысли. Вообще компьютеров, работающих на черные жижи, то есть как бы обладающих своим сознанием, их всего я слышала три это пока что слухи, один, по-моему, в Германии, если правильно помню, два других не помню уже, их три, и ни у одного из них нет прав ни человека, ни, в принципе, разумного существа на планете Земля. Вот этого им всем не хватает. Я не хочу катить бочку на всех прямо существ, созданных из механизмов, я не знаю, я поэтому не хочу критиковать прямо всех. Я лишь включаю сигнал осторожности и говорю, что это именно то, о чем предупреждали человечество веками. Это оно самое. И к его приходу подготовили мир насколько. Сейчас некоторые кафе не позволяют расплатиться ни наличкой, ни картой, если нет QR-кода. То есть обязательно владение смартфоном. И там QR-код вводится. То есть ты при всем желании ничего не можешь. Сейчас транспорт, вы знаете, где пытаются переводить на безличные расчеты тоже. И ответ потому что... Ответ потому что как людям имеющим права эти права соблюсти формально право есть, а воспользоваться нельзя. Сейчас без телефонного номера невозможно оформиться в медицинском реестре вообще. То есть у тебя есть право жить просто да по- сельскому скажем так по простому, но не имея телефона, и банковской карты, ты просто никто, ты, ты ничего не можешь. Мир подготовлен уже к сегодняшнему дню до такой степени, именно к приходу кого-то. Может быть, это именно и есть тот самый ребенок, его гримс, говорили там грамс, читайте, греймс они говорят, по-английски я слушала интервью, греймс. Я уже привыкла к гримс компьютерный ребенок, о котором оповещает множество актеров, компьютерный или какой-то ребенок. Я скорее думаю, что в предметы и могут вселяться духи, и в том числе могла быть создана программа, в которую может вселиться кто-то. И сама по себе черная жижа, если она там есть в основе, она сама по себе уже не просто вещество. Может быть, у нее есть сознание. Непонятно пока что. Вот такой был сигнал осторожности про злую мачеху по имени Гугл, которая уничтожает своего компьютерного ребенка. Уничтожает, угнетает, но не стирает не стирает. Таковы были мысли. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч. Подписывайтесь, конечно.